Всем привет! Украинская телеведущая, жена Виктора Медведчука, устроила пышную свадьбу для своего сына Богдана. В Instagram Stories Оксана Марченко поделилась фотографиями и видео старшества, которое состоялось на днях. 23-летний Богдан женился на девушке по имени Катерина. Она модель, фотограф и блогер. В роскошном ресторане, где проходила свадьба, на специально смонтированной сцене выступили звезды украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка, Макс Барский, Олег Вильник и другие. Выйдя на сцену, чтобы поздравить молодоженов, Оксана Марченко призналась своему мужу в любви. «Я хочу пожелать вам, чтобы вот так, как мы, через 20 лет, вы могли сказать друг другу, «Кисенька, я хотела бы прожить с тобой еще одну целую жизнь». Напомним, Оксана Марченко родила сына Богдана в браке с бизнесменом Юрием Коржом.